Пошло дело. Итак, сегодня у нас какое число-то? 25-е, день матери. 25-е ноября. Я каждое утро хожу, проверяю мусорку на предмет ее чистоты. Специально для этого дела я купила метлу и лопату. Чтобы там, которые люди, то ли они мимо, то ли это собаки. В общем, я хожу туда каждое утро. И сегодня я пошла. Хочется мне или не хочется, я беру лопату я подниму, и отхитнил. И и пошла на высоту.